В Праге, перед входом в музей Франца Кавки на малой стороне, находится пикантный фонтан писающих мужчин, сделанных из бронзы. Своими струями они выводят различные тексты, в том числе и по запросам восторженных зрителей. Этот фонтан-композиция «Пис» сделан в 2004 году известным чешским скульптором Давидом Черни. Все его работы славятся юмором, провоцируют скандалы и споры, вызывают резкую критику и никого не оставляют равнодушным.